Приветствую, а с вами Тестерок, и сегодня мы играем в Total Lockdown Королевского битву от Русских Разработчиков. Кстати, я заглянул в статистику первого дня, и посмотрите. 100% побед. Убийство смерти... 134... Что? Чего? Я, конечно, не какой-то супер скептик, но... Во-первых, я так не умею, а... Убийство смерти такая стата... Мне кажется, нереальный. За одну смерть, получается, ты убиваешь около 100 тысяч трех человек. Мне кажется, этот человек немного нечестный на руку, хотя не буду кидаться к реше и обвинять его в этом. оби мне кажется, играет, кстати, вполне круто. Я бы хотел с ним как-нибудь сразиться. А остальных я не знаю. Остальные все мне кажется странными. У некоторых слишком маленькое количество побед, у некоторых гигантское статистическое убийство. Этаж. Ну ладно, будем занимать топ-10 в Total Lockdown. Неимоверно у меня летит на парке, так что как обычно, забегаем туда. Надеюсь, кстати, популярность этой локации вырастет, а то не очень серьезно сражаться всего с шести противниками. Киберцех почему-то популярен. Он мне вообще не нравится. Неудобная локация много помех, ничто не увидишь. Так. Опа, понимаю. Так. Не нормально, уже проще, уже лучше. Мало, кстати, я заметил, за собой пользуюсь граната, это не, а это непозволительно. Так. Бусимся. Запускаем рода. Что, че? Сейчас мы вас подсветим. Так. Так, так, так. Патрон все равно здесь нет. О, да! Готов. Кстати, калаши мне редко попадаются. Надо ими почаще пользоваться. Так. Шлем. Кто-то обнаврел? Да, кто-то обнаврел. Готов. Остался. Кстати, надо было открыть местные комнаты с лутом. С помощью карты доступа. Опа, опять. Я хочу в голову. То ли выстрелил GO, стали Но быть такими видными. То ли что? Ну, чел ни разу не попал, я особо не в обиде, так что продолжим. Офигенная ппшка. Зачем ее здесь бросили? Так. Что здесь пауку? И плохо. Жаль, наушничков нет. Ну да ладно. А именно.. О, да. Это просто дробовик, который уничтожает все господа. на своем пути, если кто не знал. Контенциата второго, конфетцата второго. Калашик оставлю себе. Просто потому что надо качать поставщиков. Так. Собираем все. может это с дробовичком лучше познакомишься не понравилось ему что-то странно почему так Каваш хорош М -м, уходить не уходить уходить не уходить вроде врагов здесь еще много дай-ка воздух повторяю авось кто на меня так Достаемся и просто пробегаем локацию, находим кого-то, убиваем. Это... Опа. Есть тейка. Смотрите, все идут вниз, а я иду вверх. Правда, я нелогичен? Правда. Седьмой этаж. Не то. То понял, что я хочу сделать. Я хочу про... тело пробежаться по лестнице. И всех, кто находится на нежелательных этажах, просто уничтожить. Опа. Война есть. А где есть война, там есть я. Третий шлем. Третий бронь. Он сильный противник. Я. я Ты чё, чел вообще с таким снаряжением и не рашить противника? Ошибка новичка. Он просто мог уничтожить меня выйти чуть раньше. Ну, у меня будут рабы. Господа, всегда реализуйте преимущество вашего же оружия. Не сидите, если вам не выгодно. Вот если бы у него был бы дробовик, даже простой, с двумя патронами, мне бы наверняка был бы конец. Но он очень сильно ошибся, когда решил подождать меня. Калаша уже очень хорошая играет, как мне кажется. Ну ладно, я думаю, кого мог я убил. Читы в доставке. Дробовик настало твое время. 140 хп. Третий шлем. Преимущество просто. Дофига. Да Опа. Кто-то совсем обнагрел. При мне открывать заветные кейсы. А именно магазинчики. Надо наказать на крыльцо. То на поражение отравляющего газа постоянно увеличивается, а ваши шансы уцелеть нет. Ждем. Нужны патроны, броня, новый ствол. Все это есть в магазине на этаже номер один. Ну хоть бы щиты поставили, дилетанты. Ну даже не серьезно, господа запускаем родан хватит играть в прятки сейчас мы вас подсветим так мне нужен седьмой шестой этаж и дрон мне нужен не посмотрел кто на этаже ну неваженько а все третье 140 хп плюс буст я, конечно, не профессионал, но мне кажется, это топ-1. А этот дробовик уж точно это подтвердит. Кто-то опять рискует жизнью. Зачем же? Зачем же открывать эти ящики? Глупый глупец. Он еще не знает, что я иду уничтожать его. 13 этаж, пожалуйста. И побыстрее. Сеньор наглость у нас объявился. Так, уж и с дробовиком на перевес. сбежал Но это мы еще посмотрим. Далеко не. Долго. Опа. Здорово. Как оно? Как жена, дети? Другие прихвостни Очень, кстати, грамотно Они Многие сейчас не берут Щиты В связи с тем, что они расставляют По всему периму метру Заветные датчики движения И постоянно видят, где враг Внимание, Достойно Так, достойны его Мои противники то всем запутался в ути. Сейчас меня может купить любой просто. Мы запускаем радар. Хватит играть в прятки! А вот они, заветненькие. Ставлю на шестой. Кстати, у кого-то есть из них сандали, эти дурацкие? Дроиды, дроиды. Ну ладно, патроны. Шестой этаж. Ну, дробовик показал себя уничтожителем. Можно это выкинуть. 30 патронов. Не, но ну это на любой дистанции, это машина для уничтожения. Если я проиграю, то только из-за глупости. Но ошибка, может, в принципе, допустить каждый. Ну, как сейчас. Так, нагло. А по кому это ты там? А теперь нужен новый спрей. Больше спреев, богу спреев. Ну вот что я говорил о наглости? О безумии я еще ничего не рассказал. В конце игры вообще не стоит трогать эти дурацкие магазины, господа. Потому что все начинают узнавать, где вы находитесь. Если все знают, где вы находятся, все знают, как вас подождать, приструнить. Так. Я хочу просто здрабовика, господа. Не обессудьте. Ну, Должен быть зробовичка, Отлично. Вот что я называю агрессивнейшей игрой. Пришел, увидел, победил. Ну, давай. Ну, смелость, отвага, может быть глупость. Понимаю. Не, ну, сами понимаете, я, так сказать, игрок скиловый. Не могу принять такое неуважение к себе. Тем бездарными пострелушками. Где нагрес? Рискую топом один. Потому что могу ух, Есть ух, чем ух. рисковать. <связь> ну что, господа? Это нор топ-1. Один закиллов. И просто уничтожающих всех дробовичок. Это было абсолютно круто. А я напоминаю вам, что у нас есть замечательные ссылки в описании, которые покажут и расскажут вам, где можно присоединиться к моему сообществу в Дискорде и играть со мной в Total Lockdown и другие крутые игры. Ссылки в описании на плейлист, на мой канал, где вы также замечательно можете найти много чего интересного. Допустим, как я играл в Total Lockdown на альфа-тестировании, каким он был до того, а также из интересного могу сказать, что если вы подпишитесь на мой канал и поставите лайк, то тот локдаун, на который я бесстрашно потратил себя 539 рублей, спасет мою жизнь и мое экономическое положение, так что есть еще ссылочка на донат. Я знаю, что туда никто ничего не зашвт, но мало ли, господа. Так что всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока. С вами был Тисрок.